base here. The Eagle has landed. Roger. Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thank you. Всем привет, дорогие друзья! Еще одно явление случилось в Мексике. Никто не мог поверить, что там случится такая катастрофа. Вулкан, который находится под землей, а именно под водой, проснулся. Ученые, военные стояли на этом месте и видели своими глазами, что происходило. Сперва описывают так. Несколько Маленьких толчков было около 7, потом длинный толчок, где-то около 1-2 баллов, но потом резко поднялось до 7. Мы привыкли думать о том, что это все нормально, но землетрясение не может так произойти, а именно в этих местах. Я уже говорил о многих других дел о том, что вторжение НЛО начнется из земли или из-под земли. Никто не верил, но теперь мы видим своими глазами эту ужасающую картину. Вы никогда не увидите правда о том, что там произошло. Но это еще не все. Много чего скрывают от нас люди, но много чего мы с вами видим. В аэропорту США еще одно необычное явление произошло. В Лос-Анджелесе, аэропорту над небом, появился необычная желтая туча, ну можно считать облако, но там, после этого появился странный объект, а именно НЛО, он издавал необычные звуки, помимо того, что этот объект очень странного типа, никто не мог подумать, что НЛО может так оказаться рядом с людьми. Ни военные, ни полиция, никакие структуры военных или полицейских э, не было на этом месте. Пролетел рядом с этим объектом неопознанный вертолет без всяких знаков. На нем была установлена необычная фотовспышка. Они видели, как эта вспышка включалась. После этого этот объект НЛО просто-напросто исчез в облаках и через 15 минут все пропало. Первый вопрос, скорее всего, люди знают язык инопланетных существ и они с ними живут, можно сказать, совместной жизни. Или это такой необычный контакт, что объект НЛО испугался и улетел. Но суть в том, что как могло за несколько минут появиться такое необычное облако. Ну а теперь самое страшное, которое вы должны знать: на Северном полюсе было замечено необычное продвижение ужаса. МК за эти не... необычные моменты успела заснять много чего. Посмотрите внимательно. Это необычный лазерный, можно сказать, луч, который поражает Северный полюс. Ну а теперь самое интересное. Посмотрите. Это необычное оружие, которое имеют инопланетные существа. Скорее всего, там что-то есть необычное. Кто-то утверждал, что это необычное явление. НЛО бурит до ядра. Но на самом деле, посмотрите внимательно, что происходит. Видно, что объект НЛО целится по горам. Мы видим необычную структуру земли, а именно горные места, где объект НЛО пытается пройти своими необычными лучами. Теперь понимаю, откуда появляются вот такие необычные ямы. Но это еще не все. Теперь самое интересное. Вы видите необычную картину, которая сейчас приближается. Мы все думаем, что-то здесь не так, но видим необычный дым белого цвета вы видите сами вы видите что это горное место но что на самом деле объект НЛО вытворял в этом месте теперь понятно почему в африке начали пропадать множество людей но это еще не все там такая же была ситуация как происходит сейчас это очень секретная и очень странное необычное видео попало нам, но не то что вы сейчас еще увидите также на мкс две недели назад было запечатлено необычное можно сказать нападение на нашу планету так мы назовем четыре объекта нло рядом с мкс пролетели огромного типа этот необычный сюжет был шокирован всеми нас а кто это видел что на самом деле НЛО представляет из себя? Угрозу? Скорее всего, мы с вами живем в таком месте, что откуда не возьмись, может что-то прилететь. Но такие необычные видеосюжеты очень ценные. По рации, который был астронавт в этом люке, он передал, что их было больше, около 7-8 объектов НЛО. Это рядом только четверо были. Куда остальные делись? никто понять не может. Увы, но мы, дорогие друзья, заложники навсегда в этой планете. Пока что инопланетные существа охраняют планету, но это пока что. Скорее всего, мы изменим этот ход событий в хорошую сторону или плохую, это не важно. Важно то, что сейчас происходит. Катаклизмы, природные явления. И это только начало, что будет происходить дальше. Если вы знаете и видите, то присылайте на мой канал этот необычный видеосюжет. На мою почту я обязательно отвечу и обязательно вам покажу еще интереснее и страшнее видеосюжета. Ну а с вами, как всегда, был Тайна НЛО и я с вами, дорогие друзья, ненадолго прощаюсь. Всем пока и удачи!